Всем привет! В эфире Универ а в студии я, Евгений Романов. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Университет провел спартакиаду. Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Ученые КФУ первые по количеству публикаций в Европе. Спорт – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Ведь не зря говорят «в здоровом теле – здоровый дух». Для поддержания здорового образа жизни и его пропагандирования Казанский федеральный университет проводит спартакиаду. Подробности в сюжете Полины Романовой. 24 января в Казанском федеральном университете началась спартакиада здоровья. В ней принимают участие профессорско-преподавательский состав и сотрудники институтов КФУ. Программу состязания открыл настольный теннис. Эта спартакиада для наших сотрудников является традиционной. Ежегодно данная спартакиада собирает довольно-таки много наших сотрудников, профессорско-преподавательский состав. Данная спартакиада очень нравится нашим сотрудникам. Надеемся, что в будущем, те, кто еще не принял участие да, в Спартакеаде, присоединяйтесь к нам. здоровья проводится ежегодно, потому интерес к ней из года в год лишь возрастает. Например, только на соревновании по настольному теннису собралось 17 команд. Все команды разделены на 4 подгруппы. В каждой подгруппе по 4 и в одной команде, в одной группе 5 команд. Из каждой группы выходят 2 команды. Они э, определяют восьмерку лучших, и в этой восьмерке определяется уже первое, второе, третье место. Спартакиада направлена на развитие физической культуры и спорта, улучшение физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы, а также пропаганду здорового образа жизни в КФУ. На этот у меня пригласили коллеги, и вообще наш факультет, он участвует во всех подобных мероприятиях спортивных и э, в плавании. И в других видах спорта, и в теннисе, во многих видах спорта. И мои коллеги, как активные участники спартакиада, пригласили меня принять в участие. Так как я уже имею опыт определенный, я, естественно, согласилась. Спартакиада здоровья продлится до 16 февраля. Впереди соревнования по оставшимся шести видам спорта плавание, бадминтон, бильярд, волейбол, шахматы, лыжные гонки и мини-футбол. Как отмечают сами участники, они принимают участие в спартакиаде не только ради победы, но и общения с другими институтами и факультетами. Мы сюда пришли получить удовольствие. Полина Романова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых случаях летальных исходов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Коронавирус обнаружен уже в четырех странах. О двух случаях болезни известно в Таиланде. Заболевших нашли также в Японии и Корее. По данным СМИ, зараженный человек прилетел из Китая в США. Под подозрением несколько человек на Филиппинах и в Австралии. Туристку, которая скрыла симптом болезни, ищут во Франции. В аэропортах во многих странах мира уже начали проверять наличие симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. Сканеры, оценивающие температуру тела туристов, применяют в Малайзии. Наличие симптомов высматривают у пребывающих по меньшей мере в трех и аэропортах США. К подобным мерам решили прибегнуть также в Канаде. Северная Корея же вообще временно закрыла границу для туристов. Каждый год страну посещают около 350 тысяч граждан Китайской народной республики. В настоящее время есть опасения, что распространение вируса усилится, поскольку сотни миллионов граждан Китая будут перемещаться по всей стране из-за китайского Нового года по лунному календарю. Люди активно закупаются на местных рынках и ездят не только по всей стране, но и за границу. По сути, это крупнейшая ежегодная миграция населения. В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер. Коронавирусы известны уже очень давно. Они поражают и человека, и домашних животных, и диких животных, и вызывают и бронхиты, и пневмонии. То есть люди всегда болели из-за коронавируса бронхитами и пневмониями. Проблема в данном конкретно вирусе заключается в том, что это новый вирус, который появился в природе и перекинулся на человека. И, соответственно, пока неизвестно, как он будет себя вести. Информация о заболевших в России туристов из Китая пока не подтвердилась. Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за нового вида коронавируса из Китая. Пока режим чрезвычайной ситуации актуален только для Китайской Народной Республики. Напомним, что еще в 2013 году был зафиксирован коронавирус другого типа. Он появился в США, где стал называться вирусом и позитической диареи свиней и привел к очень большим экономическим потерям. Распространился в Саудовской Аравии, Франции, Германии и и Великобритании. Лилия Баталова, Универньюс. Ученые КФУ, сотрудники стратегической академической единицы Эконефть увеличивают публикационную активность и в 2019 году заняли первое место в Европе по направлению «Сырая нефть». О том, что это значит для Казанского федерального университета, на следующий сюжет. Стратегическая академическая единица «Эконефть» создавалась и развивалась как ответ на вызовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности на планете Земля. В Казанском университете есть приоритетное направление «Эконефть», которое занимается исследованием в области полезных ископаемых, в том числе нефти. И, значит, В работе данной, данного приоритетного направления участвуют семь институтов Казанского университета. Главной институт это институт геологии и нефтегазовых технологий и также 6 других институтов, включая химический, институт физики, институт математики и механики. Институты связанные с IT-технологиями, институт экологии. То есть, в принципе, достаточно большая междисциплинарная команда ученых. Быстрое развитие технологий добычи и переработки нефти, внедрение информационных технологий и робототехники, глобализация и интернационализация нефтегазовых компаний, внимание к экологическим проблемам, ресурсосбережение и энергоэффективность. Все эти тренды требуют существенной трансформации высшего образования в области ископаемых ресурсов и их переработки, а также постоянного повышения квалификации существующего персонала. Актуальность исследований ученых КФУ подтверждается, Утверждает первое место, занятое Казанским федеральным университетом в Европе по публикационной активности по направлению сырая нефть. Казанский университет по количеству и качеству публикационной активности занимает первое место по нефтегазовому направлению в Европе. И действительно мы очень сильно, так сказать, за последние годы увеличили как раз вот, количество ученых, кто занимается этой сферой, и новые проекты у нас появились. И этому также способствовало то, что в Казанском университете... Благодаря программе 5.100 были открыты позиции поздоков, то есть молодых ученых, которые приехали к нам работать из-за рубежа, а также система Open Lab, которая позволила нам привлечь также ведущих зарубежных ученых. Кроме того, Казанский федеральный университет становится базовым университетом для проведения крупных международных мероприятий в области нефтегазовых технологий. Одно из них состоится в мае. Это будет крупнейшая технология по термическим методам вытечки нефтеотдачи. Она будет проходить в Колумбии. Как раз и Казанский университет является одним из организаторов, и в этой конференции будет принять большое количество ученых. И по итогам мы планируем издать сборник, публикации в одном из ведущих нефтегазовых журналов. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. 25 января, в день российского студенчества, планетарий Казанского федерального университета приглашает посетить интересные программы о космосе. Все подробности далее. Планетарий Казанского федерального университета 25 января в день российского студенчества представляет несколько интересных программ о космосе под общим названием «Татьянин день в планетарии КФУ». Изучить звездное небо в Казани, прогуляться по Солнечной системе и заглянуть в глубины Вселенной и не только смогут все желающие. Увлекательная программа включает в себя интерактивную экскурсию, астрономические лекции, а также просмотр сферических фильмов в звездном зале. Напомним, что первый камень в основании планетария был заложен 22 августа 2011 года, и почти через два года, 23 июня 2013 года, планетарий был открыт президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. А 1 декабря 2016 года планетарию Казанского федерального университета было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова. Немаловажным является и то, что планетарий Казанского университета – единственный планетарий в России, созданный при высшем учебном заведении. Это является показателем того, что Казанский университет – одно из самых передовых учебных заведений не только в России, но и в мире. Также за время существования «Планетария» его посетило огромное количество людей. Отметим, что 25 января студенты и Татьяны смогут получить скидку 50% на все программы «Планетария». Купить билет и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте «Планетария КФУ», а также позвонив по телефону 259 1306, код города Казани 840 Рим. Лилия Талипова, Универ -Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!